Девочки, всем привет! Сегодня готовлю салат Венеция. Я его оформила вот так. По новогоднему видите суп. А кому интересно, какие продукты я использовала для приготовления этого салатика, оставайтесь, и я расскажу вам, как приготовить. девочки, нам понадобится чернослив. Я его предварительно помыла и откинула на бумажное полотенце, чтобы стекла лишняя водичка. Отварные яйца, немного зерень граната, они пойдут на украшение. Это по желанию. Кусочек сыра, свежий огурчик, зелень немножко, отварную куриную грудку, отварной картофель и майонез. Чернослив измельчаем на мелкие кубики вот таким образом. Я использую чернослив без косточек, это намного удобнее. Куриную грудку рвем вот на такие волокна. А можно порезать кубками, но так салатик получается более нежный. Таким способом я ее просто рву. А я тем временем натерла яйца и картофель на крупной терке. Сыр натерла на мелкой терке и сейчас порежем мелко огурчик. Нарезаем огурчик на небольшие кусочки. Я его разрежу вдоль, потом на такие полукольца и на мелкие кусочки. Салатик я буду выкладывать слоями и для этого на тарелку я установила кулинарное кольцо. Дно тарелки я смажу майонезом. Для этого на упаковке я отрезала небольшой кончик, для того, чтобы получилась тоненькая стройка. Нижним слоем выкладываем чернослив и равномерно его распределяем. Каждый слой салата промазываем майонезу по желанию, по своему вкусу, насколько вы любите, чтобы салатик был пропитан. Поверх чернослива на у нас пойдет куриная грудка. Третьим слоем я выкладываю картофель. Он у меня уже немного подсоленный, я его варила без шкурки. Этот слой также смажу майонезом. Далее выкладываем огурчик, следующим слоем у нас пойдут яйца и верхним слоем я выкладываю тертый сыр. Это завершающий слой. Останется салатик только украсить. Сейчас аккуратненько будем салатик из кулинарного кольца. Это делаем осторожно. Вот таким красивым получается салат. Смотрите. Все слоя красиво выглядят. При помощи зерен граната я украшаю салат в виде часов. Девочки, вот таким салатом Венеции я сегодня с вами поделилась. Я его оформила уже по новогоднему в виде часов при помощи зерен граната. И немножечко укропа добавила петрушку, решила не добавлять. Вот таким вот Подглядит сбоку. Я думаю, сочетание таких продуктов любят очень многие чернослив, который придаст нотку. Сладости, Курить например, примерно на сытность, огурчик добавит свежесть. Вот так вот я его оформила. Салат получается очень вкусный, как правило на новогоднем столе, да и на обычных праздниках он расходится одним из первых. Готовьте его с удовольствием, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Желаю удачи, всем пока, до новых встреч! А также заходите на мой кулинарный сайт ру. Ссылку вы найдете под видео в описании.